Эй, Громотей, куда ты в такую пургу? Эй, Громотей, куда ты в такую пургу? Оставь свою ношу здесь, с ней ничего не случится в снегу. Я тоже любил читать книги, Читал всю ночь за один присест. Кто много читает, тот меньше ест. А потом снесет черепицу И уже не загнать на насест. Смотри, кроматей, людей здесь меньше, чем стен. Случись что, и уже не спасет Сена. И на улицах больше нет никого, кто бы ждал тебя. А ну-ка целую крест. Родина любит так сильно, что это уже инцест. А над ходом написано Homo homini lupus Эст.